Рада приветствовать вас на своем канале, поздравляю вас, дорогие подписчики и гости канала с наступающим новым 2019 годом, также поздравляю вас с Рождеством Христовым, пусть поросеночек вам подарит здоровье, удачу, вдохновение и везение, конечно же, мирного неба вам над головой. Также я благодарна каждому подписчику за то, что мы перешагнули наконец-таки порог 100 тысяч подписчиков, спасибо вам за комментарии, приятные лайки и, конечно же, оставайтесь на моем канале, будет много чего нового интересного, не забывайте нажимать на колокольчик под данным видео для того, чтобы получать оповещения о новых видео на моем канале. С Новым годом! Пока-пока!